Привет! Это словарик блокчайника и вы смотрите канал криптовалютной биржи CoinGalaxy. Фиатная валюта. Это деньги, стоимость которых обеспечивается государством, которое их выпускает. Ценность таких денег не зависит от их материала или размеров государственных и банковских резервов. Фиатная валюта существует за счет авторитета государства и законов, которые она устанавливает. Падение авторитета сильно снижает стоимость таких денег. Фиатная валюта может существовать как в наличной, так и в электронной форме. К фиатным валютам относятся все современные государственные валюты рубли, доллары США, евро, йены и другие.